Субсидии на выплату заработной платы за апрель и за май 2020 года закончились. Но далеко не все организации смогли приступить к своей нормальной деятельности. Логично было бы продлить данные субсидии, но нет. Зато правительство 2 июля подписало постановление, которое говорит о новой субсидии для бизнеса. Что это за субсидия, кому она положена, в каком размере и как получить в этом видеоролике. Меня зовут Юлия Егошина, я руководитель Центра сопровождения бизнеса «Мирена». Мы оказываем бухгалтерские, юридические и маркетинговые услуги. Сейчас передо мной лежит постановление правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 года, номер 976. Называется оно «Длинно и сложно». Об утверждении правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Давайте разберемся, кто имеет право получить данную субсидию. Во-первых, получить данную субсидию могут организации индивидуальные предприниматели, которые входят в реестр малого и среднего предпринимательства предпринимательства по состоянию на 10 июня. Обратите внимание, по сравнению с субсидией, которая была на выплату заработной платы, все даты, на которые надо было проверять свою организацию, изменились. Теперь организация должна входить в реестр малого и среднего предпринимательства на 10 июня. Основным акведом данной организации, также основным акведом, должны являться... Следующие акведы, причем они должны быть у этой организации или индивидуального предпринимателя основными по состоянию на 10 июня 2020 года. Эти АКВЭДы не те, которые были установлены установлением правительства об особо пострадавших отраслях. Это другие акведы, которые перечислены в приложении номер 3 к этому же постановлению. Это такие АКВЭДы, как 93 – деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. Аквед 96.04 – деятельность физкультурно-оздоровительная. Аквед 86.90.4 – деятельность санаторного курортных организаций. Обратите внимание, если АКВЭД дан до 5 знаков, значит именно такой АКВЭД должен быть основным у организации или индивидуального предпринимателя. Если же у организации или у индивидуального предпринимателя АКВЭД по состоянию на 10 июня будет 86.90, он уже не будет получателем субсидий. Так было с субсидиями на заработную плату, и, скорее всего, ничего нового нам не внесут. Раз 4 знака, значит 4, 5, значит 5. Налоговая выплачивает субсидию точно э, тем организациям, у которых в соответствии с постановлением соответствует АКВЭД. Если же АКВЭД постановление дан двухзначный, то все Акведы более длинные, они входят внутрь этой категории соответственно, на них распространяется данное постановление. Следующий аквед 55 деятельность по предоставлению мест для временного проживания. Аквед 56 деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. Аквед 95 ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственного бытового назначения. Аквед 96.01 стирка и химическая очистка текстильных и меховых изделий. АКВЭД 96.02 – предоставление услуг парикмахерскими салонами красоты. АКВЭД 85.41 – образование дополнительное детей и взрослых. и АКВЭД 88.91 – предоставление услуг по дневному уходу за детьми. Малые э, и средние организации индивидуальные предприниматели должны иметь... Основным именно один из вышеперечисленных АКВД. Также субсидия распространяется на объекты туристической индустрии, включающих гостиницы, номерной фонд которых не превышает 100 номеров, горнолыжные трассы, пляжи, принадлежащие получателю субсидии на, право, на праве собственности или на ином законном основании. В единый перечень квалифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня они должны быть внесены в соответствии с федеральным законом. Данные об этих объектах в налоговый орган передает Министерство экономического развития до 10 июля 2020 года. Также данную субсидию могут получить социально ориентированные некоммерческие организации, которые входят в особый реестр. Вот эти категории хозяйствующих субъектов могут получить данную субсидию. При этом они должны всем соответствовать следующим условиям. Первое условие. Необходимо подать заявление в налоговый орган. То есть эта субсидия носит заявительный характер. Период подачи заявления с 15 июля 2020 года по 15 августа 2020 года включительно. Второе. Эти организации не должны иметь задолженности по налогам и страховым взносам более 3000 рублей по состоянию на 1 июня 2020 года. И, конечно же, эти организации не должны находиться в стадии ликвидации и банкротства. Какой же размер субсидий? Размер субсидии составляет 15 тысяч рублей. Плюс 6500 умноженное на количество сотрудников, которые официально работают в организации на май 2020 года. Данные сотрудников налоговая, как всегда, берет в пенсионном фонде России. Поэтому проверьте, чтобы вы вовремя сдали все отчеты с ЗВМ. При получении субсидий на заработную плату я сталкивалась с такой ситуацией, что многие предприниматели не получили просто потому, что не отчитались в пенсионный фонд и не подали это заявление. Очень печальная история. Что же касается индивидуальных предпринимателей без сотрудников, то они получают субсидию в размере 15 тысяч рублей. Теперь о целевом назначении субсидий. Целевое назначение субсидии указано в названии самого постановления и, в принципе, больше никаких э, пунктов о том, как должна быть использована субсидия, э, какие документы надо предоставить в налоговый орган или вообще каким-то образом отчитаться. Никаких сведений о целевом использовании данной субсидии данное постановление не имеет. Соответственно, деньги могут быть использованы на любые нужды, которые есть у хозяйствующего субъекта. Но обращаю ваше внимание: все организации, перечисленные как получатели субсидии, прежде чем открыться после карантина, обязаны провести мероприятия по профилактике коронавирусных инфекций. Поэтому они в любом случае понесут эти расходы. Соответственно субсидия будет считаться целевой. На данный момент это вся информация о субсидии. Ждем, когда на сайте налоговой появится сервис. Такой же, как был для получения субсидий по заработной плате. Очень удобный сервис, надо отдать должное налоговой инспекции. Там можно было и проверить, и сформировать заявление. Было крайне удобно. Надеемся, что такой же сервис появится и к этой субсидии. Ну и, конечно же, следим за законодательством. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео со своими друзьями-предпринимателями, чтобы они не упустили возможность получить получить субсидию от государства. Верьте в себя, и у вас все получится.